всем привет дорогие друзья с вами павел георгиев компания георгиев travel на сегодняшний момент мы находимся в 17 километров от мармариса и мы отправляемся на вот этой белые яхти по четырем интересным местам. Это самая интересная увлекательная экскурсия, которая можно взять морскую, морскую экскурсию в Мармарисе по Игейским островам. У нас будет две красивые бухты и два острова. Так что отправляемся вместе с нами, усаживайтесь поудобнее. Смотрите выпуск до конца, ставьте лайк, поехали! Идет много-много различных мест, а самое главное потрясающие виды. Все-таки на корабле классно путешествовать, мне очень нравится. как вы я очень люблю путешествовать на кораблях и вообще по морю прям очень классно да разнимать здесь бываешь, просто любуешься этими видами море синее при синее как вы видите это конечно не там в городе но так всегда везде практически во всех таких курортных местах и выезжая красота горы острова конечно есть очень классно ну, а мы с вами, друзья, подъезжаем к каменистым улочкам острова Камелии, и где мы своими глазами сможем увидеть настоящую византийскую церковь 12 века. Можно прогуляться, конечно же, там есть оливковое дерево, на которое можно завязать ленточки, и также можно, понятно, что там поставить свечки. Храм достаточно старый, полуразрушенный, но все-таки это интересно. Друзья, поднимаемся в старинный храм на одном из островов. А где здесь фреска, или это не здесь? А, да. В общем, мы с вами приехали на остров Камелия. Здесь как, <соррец> как раз вот есть старинная часовня. Вообще здесь раньше был монастырь мужской вроде как поэтому вот эти развалины остались ну и конечно же, красивые виды конечно же красивое море история здесь конечно море всего этого да ну, вот можно ленточки завязать да это конечно же традиция при этом ленточки можно купить у капитана на корабле ну, я думаю вы понимаете да в чем смысл спускаться если вам эти виды очень понравились обязательно поделитесь в комментариях у нас еще две точки поэтому думаю вам еще будет интересно это смотреть и я все-таки считаю что это классная экскурсия мы там пусть поплавали здесь посмотрели, посмотрелись еще поплаваем будет еще одно очень шикарное место поэтому смотрите совсем скоро Конечно, такая прогулка не подойдет для людей, у кого есть сложности с опорным двигательным аппаратом да, или сильно в возрасте. Но поверьте, вы отсюда будете иметь прекрасный вид уже с палубы корабля. Поэтому не переживайте, что если вы не можете по таким горам скакать, как говорится, ничего страшного в этом нет. А вот, кстати, пришли обещанные подруги-козочки, или они были здесь, я их просто не видел. Давайте подойдем поближе к ним. Они наверное, прятались вот здесь, думают, когда туристы принесут нам поесть Одно из них нам пообещали прозрачное прозрачное море которое просто метрах на 10 видно даже дно так что подъедем посмотрим но пока наслаждаемся этими видами впереди солнце камера так не передаст но очень красиво смотрите Друзья, ну мы прибыли с вами на Драконий остров. Вот с виду кажется и ничего такого, но вы посмотрите какой вид сверху, это просто кайф. Что здесь делать, друзья? Здесь, конечно же, фотографироваться, купаться, загорать, смотреть эти виды. В общем, можно все. Здесь пришвартованы лодки различных, различных операторов, компаний, стран и так далее. В общем, здесь есть смысл остановиться. Виды очень крутые. Плюс здесь, смотрите, максимально прозрачная вода уже. Более прозрачная. И можно прямо вот так прыгать с корабля, купаться и наслаждаться этим отдыхом. Просто кайф. Вот, ребята уже поехали, пока-пока. Ну а мы с вами начинаем отдыхать здесь. Ну, как здесь не прыгнуть? Обязательно надо это сделать. После прыжка, конечно, можно и прогуляться по берегу. Он, конечно, есть каменистый. Но почему бы нет? Там, кстати, ежиков очень много в воде на глубине. Ну и где их нету. Здесь, конечно, сразу скажу, лучше брать с собой тапочки, чтобы спокойно полазить по этим вулканическим скалам. Иначе далеко вы не уползете. Здесь можно погулять по берегу. Можно туда подняться, Время будет достаточно. В среднем на остановках мы останавливаемся по 40 минут. Это видео все очень быстро. А так, время будет предостаточно, но ну, можно подняться в гору, прибываться видами оттуда. Да, без сланцев или тапочек здесь никак, поэтому обязательно берите. Я уж не пойду, я это уже сверху посмотрел, да и вы тоже. Но если вам захочется прогуляться, обязательно тапочки. Эти резиновые тапочки можно купить везде, я уже их не раз показывал. Можете их заранее купить, можете здесь по приезду купить, они никогда лишними не будут ни в одной поездке. Берите с собой обязательно тапочки. Босиком ходить здесь по камням не очень комфортно. Да, чуть самое главное, не забыл сказать, что есть на корабле. На корабле, конечно же, есть все напитки, кофе, чай, пиво, вино, вода. В общем, все это, конечно, есть. Плюс можно... Взять маски бесплатно совершенно и поплавать. Дополнительно здесь и то есть не ошибаюсь, стоит всего 5 долларов. Можно взять каяк и поплавать в одной из остановок. Смотрим дальше. Оставляем свои комментарии. Не забываем подписываться на канал. А самое главное бронировать туры, потому что они все продаются без комиссии. Ссылочка внизу. Друзья, напоминаю, что я занимаюсь продажей и оформлением туров. Вы можете прямо сейчас перейти ниже под этим видео по ссылке. Выбрать для себя любой тур. Отправить мне заявку прямо на сайте или написать мне напрямую в WhatsApp и вы оформите тур совершенно без комиссии турагентства это дело специально намерено посмотрите мой удобный выгодный формат договор чек все как положено путешествуйте вместе с георгиев тревел и смотрите выпуск дальше красота но ну, а у нас наступило время ужина другие друзья, мы двигаем дальше с вами, проезжаем одно интересное место. Посмотрите, здесь куча яхт стоит. Но, на самом деле, весь прикол вот здесь. Это The Maris Bay, если не ошибаюсь, правильное название отель. Отель 18+, сюда приезжают одни, скажем, люди с достатком. All inclusive нет, куча ресторанов, свои пляжи, яхты, яхты, яхты. Можно сгонять в ресторан на яхте, в общем. Отель для тех, у кого, скажем, большое количество на счету плюс в общем разные места есть как оказывается в турции да и конечно же здесь отдыхают в большей степени иностранцев хотя и русские тоже есть и очень немало даже в общем красивые места друзья мне нравится здесь кататься есть куда взгляду упасть горы яхты катера синее море прекрасное теплое вот здесь оно очень теплая кстати выяснил почему в Мармарисе и в Ичмелере море прохладное, да, удар сейчас июль месяц 2021 года, оно прохладное. Все очень просто, оказывается там очень много подводных источников, то есть подземных источников бьют а, воду и, соответственно, море всегда прохладное, даже при жаре 50 градусов море все оно прохладное. Вот такая вот, к сожалению, история, да, есть Мармарис и Ичмелере и поэтому я вот для себя сделал вывод, эти места классные, но покататься вот так вот сделать такую прогулку на корабле это очень круто и покупаться можно в разных местах и море действительно здесь гораздо гораздо теплее, оно прям теплое это очень круто ну виды конечно мне очень такие нравятся, класс у нас сейчас будет кстати станция как говорится называется аквариум там э, очень чистое прозрачное море обещают глубину вот так вот видеть на метров 10-15 не знаю, сейчас уже вечерок, мне кажется это маловероятно, но посмотрим, да, потому что солнце должно быть сверху, да, чтобы было хорошо видно, сейчас солнце все равно немножко садится, у нас вечерок, поэтому давайте вместе с вами посмотрим, что гадать. мы прибыли в то место где прозрачность воды большая действительно отсюда если приглядеться видно но конечно лучше сюда приехать в первую половину дня потому что будет более видно все это дно действительно прозрачное, классный вид но есть одно маленькое но не знаю почему мы остановились к нам слетела куча добродушных ос как у нас слепни не кусают но летают Мне очень приятно надеюсь что это не всегда но имейте в виду, не надо бояться но как обычно вы знаете что я говорю как есть Но вообще правда здесь очень красиво живописно и действительно здесь прозрачность дальше достаточно большая ну на самом деле в других местах тоже в общем ну пусть эта точка тоже будет в нашем видео пойду искупнусь сейчас мы не просто купаемся мы еще и спасаемся от бешеных оз. Правда, они добродушные и пока не кусают. что друзья вот так прошло наше морское путешествие как вам оно не знаю я считаю что это очень классная насыщенная и стоящая программа действительно я не то чтобы рекламирую я считаю что обязательно нужно приехав мармарис или вычмельер обязательно прокатиться вот по этим островам ощутить наконец теплое более теплое море посмотреть эти классные виды вам понравится вам или вашей семье какую выбрать прогулку компании выбирайте сами есть более приватные корабли, как вот наш, например, да, у нас тут совсем немного людей. Есть более масштабные, где больше людей и так далее. Но это точно, точно не забываем. В общем, друзья, что я хочу сказать. Путешествуйте, будьте в безопасности, путешествуйте в безопасности. Соблюдайте, конечно, все правила. У нас такое время сейчас. И не сидите дома, все равно смысла сидеть дома нет. Путешествие гораздо безопаснее, чем выйти в магазин у нас. Это уже все прекрасно знают. Поэтому не забудьте, что я занимаюсь продажей туров без комиссии, и вы можете обратиться прямо сейчас по ссылке под видео, а также прийти на мой прямой WhatsApp. Спасибо, что весь этот выпуск были со мной, спасибо, что посмотрели все эти виды, оставили свои комментарии. Но я, конечно, вас жду в личной переписке. Хочу, чтобы вы были моими туристами, хочу сделать для вас максимальный сервис. И давайте все вместе путешествовать еще раз. Подписывайтесь на канал. Жду вас, дорогие друзья. До новых встреч, до новых видео. Пока.